Друзья, я вас приветствую. Сегодня нас ФАП по программированию уже за номером 27. Есть некоторые вопросы, которые вы задали. Перед тем, как начать, я вас попрошу подписаться на канал, поставить колокольчик, ну, стать спонсорами, в общем-то, что даст больше мне возможность сделать видео. И давайте переступать. Итак, первый вопрос на сегодня. Его номер 124 звучит он следующим образом. Какой язык программирования начинать изучать? Друзья, я не буду вам говорить, какое начинать, я вам расскажу, как я пришел к тому, что выбрал язык э, программирования, который называется C-Sharp. Когда-то очень давно я начинал писать на Clipper, на DeBase, потом писал на Borland, Delphi, на Pascal, то есть потом использовать начал, э, ну, в общем, какой-то момент времени я понял, что все так или иначе стремится от Windows приложения к веб приложениям, и э, Borland Delphi тогда вышел 2005 версия, как сейчас помню, и там появилась возможность сделать сайты, и я первым делом создал сайт, запустил его и увидел, как компилятор использует язык C# для превращения кода, э, для запуска его, в общем-то, в приложении Я тогда понял, что ASP.NET эта штука полезная. Это был 2001 год, и тогда он только появился и использовался вроде компилятора, вот, в Borland Delphi, вот в этом вот продукте. Я понял, что мне больше Delphi не нужен, и все, и понеслась. Потом я сел на c и с него уже больше не слезал. Хотя, перед тем, как выбрать этот c я попробовал и Perl, я попробовал PHP, я попробовал Java, и остановился на C-Sharp, потому что... Ну, об этом я чуть дальше. А что касается модного такого э, течения, да, то есть есть куча рейтингов, здесь, например, C-Sharp на восьмом месте, Python на третьем, есть, э, допустим, другие рейтинги, где Python на первом месте, вот как вы видите, C-Sharp на пятом, есть куча рейтингов, но все сводится к тому, что рынок, он как бы диктует э, необходимость изучать тот или иной язык, но... Ну, нужно понимать, что все языки не могут работать везде. Например, JavaScript может работать только в веб-браузере. И от этого, собственно говоря, никуда не деться. Например, на Питоне очень трудно или практически невозможно писать, допустим, для мобильных устройств. Или, в общем-то, как Java, например, язык, который не может работать на IoT. Ну, давайте покажу следующий слайд, и станет все понятно. В данном варианте тут, на самом деле, вот давайте вот так вот сделаем. Питон, он у нас очень модный сейчас, особенно Венья, вот этих вот разработок, которые, в общем-то, математические расчеты, ну, штука полезная, интересная, я смотрел, как он работает, очень интересно реализован язык. C-Sharp, он у нас на шестом месте, но обратите внимание вот на этот перечень, то есть где он может использоваться, заметьте, что вот в данном рейтинге, хотя этот рейтинг туда, ну, туда еще очень много всяких, вниз языков показано, самых разных, Но ни один из них э, не работает на всех четырех, то есть это IOT, это десктопные приложения, это мобильные приложения, это веб. На C в данный момент можно писать, ну то есть когда появился Blazor, э, можно писать на, на всем, да, то есть, ну опять же, знать только C для того, чтобы это делать, э, не получится, потому что для веба потребуется HTML, CSS, потребуется JavaScript в том числе. Ну, в каких-то пропорциях, да? То есть, смотрите, я выбрал себе C-Sharp, потому что я писал когда-то на Windows Phone, я писал на Xbox, я писал э, веб-сервисы, DAP-CF-сервисы, я много чего писал, на самом деле, и все. мне это давал только язык C-Sharp. В общем, делайте выводы. Если ли VNE моды? Python, Есть ли большие зарплаты? Java, C-Sharp, в общем-то, как бы, можно знать, знать и, то, и то, и то, и другое, получать и за то, и за то, и за то, и в сумме будет... В общем, вот такой вот ответ на ваш вопрос. Я думаю, что я ответил. Поехали дальше. Как использовать DI в своих библиотеках? Тут, друзья, нужно немножечко остановиться и определиться с тем, что такое библиотеки, что такое проекты и где бывает этот DI. DI это, я так понял, dependency injection. И, э, ну, если честно, то все сводится к тому, что давайте на конкретном примере. Допустим, у вас есть какая-то сборка. Если мы говорим про библиотеки, то это сборка какой-то супер-экстра навороченный там объект, который можно использовать, например, и в ISP.NET Core, или, допустим, в DPA в приложении. Ну, не обойтись, конечно, без UP, UWP, или, допустим, на Xamarin формах и вообще где угодно. Да? То есть сборка такая. Ну, то есть, да, понятным образом она специальным э, образом собирается, простите за тавтологию, но э, внутри сборки используются разные фреймворки, которые позволяют использовать ее потом на разных фреймворках. Тем не менее, существует вероятность, что вы такую сборку сделаете, хотя, как я понимаю, ну, я таких редко видел, да, есть как бы общие платформы, которые так или иначе могут работать вместе. Ну, ладно, это я уже выдаюсь в подробности, поехали дальше. Так вот. Ваша сборка, мы пока сейчас не говорим про DI мы, э, в вашей сборке, мы говорим про Dependency Injection, и в частности про контейнеры, которые могут быть на всех вот этих вот э, как платформах, на, для которых будет использована ваша сборка. Суть сводится к тому, что и контейнеры в этих, собственно говоря... О платформах могут быть разные. Например, в iSP.NET Core, там встроенная от Microsoft платформа. В DPF можно поставить AutoFact, Ninject, еще какие-то. То есть все сводится к тому, что даже внутри одной платформы могут быть использованы разные контейнеры. И соответственно написать сборку, которая будет а, адаптирована под а, реализацию конкретного, ну, на самом деле, сложно и на самом деле даже не имеет смысла. Почему? Есть такое понятие, называется Composition Root Ее очень умный дядька написал, фамилия его Симон, зовут его Марк И он написал хорошую книжку, я очень рекомендую ее прочтению Называется Dependency Injection, по-моему, ну, если я не ошибаюсь Ну, в общем, вот он, автор и я думаю, что вам будет полезно прочитать книжку суть сводится к тому, что в этой книжке описано, кстати, она есть на русском языке она описывала, что не просто что такое dependency injection, а как принцип разработки, да, то есть не конкретный принцип внедрения зависимости а принцип разработки, то есть когда вы все свои классы, ладно, это я уже пошел в дебри, давайте, давайте вот так вот Итак, есть такое понятие как composition root, и это штука, где должен формироваться контейнер. Ну, допустим, для консольного приложения этот метод main, то есть там создается, комп... то есть это composition root, и он имеет место быть. В консольном приложении, где э, контейнер создается, наполняется зависимостью, регистрация этих зависимостей происходит. Есть такое понятие, как... Э, есть такая платформа ISP.NET, если помните MVC, и там есть Global GlobalISX, это вот MVC 5 в частности версия. И в этом месте должна формироваться, то есть в этом месте находится Composition Root, который должен формировать э, вот в этом месте э, dependency-container, то есть регистрация зависимости. Если говорить про dpf-приложение, ну, в общем, вы понимаете, да, есть application on startup, и там должно быть э, реализация этого контейнера, создание его и регистрация зависимости в dpcf, это сервис ход в factory, я к чему веду, то есть в вашей сборке такого composition-рута нет, поэтому использовать внутри вашей сборки контейнер, Вообще не имеет смысла, но в каждом из этих вот перечисленных Composition рут для разных платформ может регистрироваться ваша сборка, поэтому э, в сборках мы не реализуем, а там где будет использоваться ваша сборка, ну, э, то там э, уже сам разработчик решит в какой э, контейнер поместить, и в общем все сводится к тому, что если правильно написана сборка, то в общем-то и получается, что... Регистрация ее пользователю будет сделать просто. Единственное, что вы можете сделать какие-то экстеншены, но опять же, они под конкретный фреймворк э, будут заточены, а под все затачивать особого смысла нету. Э, обычно в сборках э, делается какое-то разъяснение, то, что для чего регистрировать, чтобы разработчики могли использовать вашу сборку, или вы, чтобы могли использовать, регистрируя те или иные зависимости или те или иные имплементации, то есть реализации. Ну, вот как-то вот так. Итак, давайте перейдем к следующему вопросу, звучит он э, следующим образом, о, у нас соседи проснулись, я прошу прощения, соседи не выбирают, поэтому придется со звуками. Итак, у нас есть вопрос номер 126. И звучит он следующим образом, э, у нас есть структуры и классы, структуры работают намного быстрее, в каких случаях можно отдать предпочтение именно структуры, а не классы? Э, на сайте Microsoft есть четкое определение того, когда и в общем-то что можно использовать. Я приведу их вот таким вот образом, сверьтесь, подходит ли ваше использование непосредственно с тем, нужно или не нужно. И, в общем-то, все очень на самом деле просто. Структуры, естественно, работают быстро, потому что они работают стейки. но иногда в классы можно поместить структуры, и тогда они будут храниться в куче. И, в общем, есть у меня определенная статья на сайте про... давайте даже покажу ее. Вот она до сих пор держится в топе. Сейчас один момент. А, на самом деле там когда-то давно ее писал и есть очень хорошие дельные комментарии, что где, когда хранится, где э, чего используется, где чего создают, какие плюсы и минусы. Вот, настоятельно рекомендую с ней тоже ознакомиться, особенно с комментариями, здесь меня <смех> даже учили некоторым моментом и с тех пор в общем-то я это знаю. Ну, э, возвращаясь к нашему э, вопросу, э, да, вы правильно понимаете, что работают э, структуры быстрее, потому что они в стеке и не хранятся в кучу, соответственно их не нужно собирать мусором, и э, все сводится к тому, если... Я использую такое правило, да? То есть, когда мне нужно много мелких объектов, которые не модифицируются, однозначно структуры. В противном случае там нужно просто думать и решать, что и откуда и почем. Как-то вот так. Итак, вопрос 127. Что такое KDL? Зачем он нужен, если уже есть SQL? Ну. Этот вопрос меня поставил немножко в тупик, потому что, э, если говорить про KQL, э, это, в общем-то, есть несколько вариантов э, понимания того, что это должно быть. Во-первых, есть Keyword Query Language, который используется в SharePoint для выборки э, каких-то данных. Есть Kibana Query Language, это есть такая система, Kibana, э, из стека ELK, и там есть специальный query language, который позволяет делать запросы ну, в системе хранения логов. Да? Вот так вот абстрагируемся от нюанса. Также есть еще кусток query language, который работает в Azure, да, когда можно там графы строить. То есть запрос по графам с рисованием всяких там э, графиков очень быстрый и очень эффективно. Ну, во-первых, это все запросы на чтение. Да? То есть э, никакого внесения в данных э, в структуры выборки не, не, не работает, не существует. SQL это, это другое. да, То есть Зачем столько много языков? Ну, я не знаю. Ну, придумывают же всякие разные языки, в том числе, если говорить про вообще языки программирования. Другими словами, э, зачем? Потому что он не такой, как SQL, и используется для другого. И вот, наверное, вот так, да? Ну, наверное, вот так, да? То есть я точно не знаю, зачем... Но если люди это делают, значит кому-то это нужно. В другом случае есть же такое понимание, как изобретать свой велосипед. И наверняка вы уже изобрели не один, хотя уже другие реализации существуют. А почему? Ну, в общем, очень, очень похож вопрос. Ну и на этом, наверное, с вами вынужден попрощаться. Я вас прошу, пишите комментарии, задавайте вопросы, предложения, замечания, пожелания. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, в общем, как обычно. И что, пишите правильный код.